В случае с нашей пациенткой произошел ожог роговицы, то есть он был не только поверхностным, но и затронул средние слои роговицы, и поэтому остались стойки помутнения. В самых тяжелых случаях речь может идти о пересадках роговицы.